Всем привет, добро пожаловать на мой канал, очень рада вас меня зовут Алина. И сегодня я вам покажу, покажу, как получить значок Мастер гриля. Но перед тем, как ты это увидишь, поставь лайк, подпишись на канал и мы начинаем. Итак, новый значок, он будет где-то тут. И для этого нам надо записать события и барбекю в лагере Грин Чилл. Нажимаем перейти. И нас перебрасывает на новую сцену, где это все будет проходить. Рассказываю кратко, чтобы вас не задерживать. И чтобы была только полезная информация. И сейчас вот это у нас все загрузится. Я уверена, что это будет загружаться быстро. Потому что я проверила, все интернет, все вроде нормально. Вот и сейчас оно вот это все загрузится. И мы попадем на новую локацию. Вот, и знаю рассказываю мнение про значок. Значок он красивый. Все. Итак, подходим к боту. Эмили. Готов к испытанию. Я буду расспрашивать у тебя три рецепта. Запрашивать у тебя каждые три дня рецепт. Принеси мне готовые рецепты и получишь награду. Все просто! Совмещать ингредиенты для приготовления Вкусной еды Нагрели Овощная коклета Или коклета из сырого говядины Плюс булочка для бургера Итак, нам нужно подойти Вот к этому И надо взять коклету Коклета из сырой говядины Там вроде Ничего себе, что такая дорогая 50 коин, блин. 200, ой, 500 Господи Просто ни за что. 50-го Coins. Так, и булку. Булка здесь есть. Хот-дог. перец. Так, а где мы возьмем с вами булку? Я что-то, наверное, не понимаю. А, господи. А, нет, это не то. Лук. А, вот. Бочка для бургера. Итак, заносим ее в этот гриль, нажимаем на нее и приготовить. Вот, и у нас получается классический бургер. Так, мы его, значит, несем к боту. Передать предмет. Нажимаем на него и передать предмет. Вот, и мы получаем 10 э, вот этих жетончиков, а, как это, грин-жетоны Green... какие-нибудь, грин-коин, еще что-то, болгарский перец, сырая говядина, сыр. То есть всего можно положить 4 рецепта. Короче, это событие связано с... На Новый год событие было, где мы получали значок Мастер Гриль. Вот так кладем вот это, приготовить. Бургер Монстр, ешь моёш Так, подносим. Эээ, в смысле уничтож? ну-ка. На, ешь. Еще 10 дали. Спасибо за новые рецепты. Вот. И вот, где вы можете посмотреть награды, это вот. Значок за 20 приготовленных блюд. Говорю сразу. Ну и на этом, собственно. Так, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и вам всего-навсего надо будет перейти на новую локацию, подойти к боту и принести вот эти вот рецепты, создать, пожарить на гриле вот эти все рецепты и отдать ей. Каждый день вам будут даваться по 3 рецепта. И этот значок вам дается за 20 рецептов, которые вы приготовите. Но я думаю, если у вас возникнет желание, если вы захотите этот значок, то вы обязательно него накопите. Главное не сдаваться. Ну и снимаю я это первое, но это видео будет чуть позже. Возможно у кого-то уже оно будет выпущено. Но у меня еще нет, потому что я его монтировала. Так это я снимаю первое так что вот. Ну и всем удачи и пока.